Так, всем привет, дорогие подписчики. С вами канал CryptoGain. Сегодня покажу еще один очень классный, интересный проект. Называется он AltBet. Большой плюс то, что очень крутая платформа на блокчейне. И у нас, в принципе, здесь вариантов заработка просто масса. Во-первых, это вы можете делать, играть онлайн в рулетку, в кости, подбрасывать монетку и так далее, зарабатывая этим данную монету цена, которая на рынке сейчас очень даже приятная. А Во-вторых, то в будущем будут онлайн ставки на киберспорт, это eBed Sport. Многие сейчас, это на самом деле популярно, многие сейчас в эту индустрию только заходят и заходят, и она развивается просто огромными шагами. Так что я думаю, каждый об этом слышал. И.. В принципе, проект по сравнению с другими, наверное, лидирует, я думаю, и в ближайшее время покажет то, что он номер один. В принципе, они и планируют стать лидерами в данной индустрии, тем более, тем более то есть в цифровой валюте да, и тем более на блокчейне. Листинг уже есть у данного проекта на CryptoBright, уже оплачено, они уже есть, они торгуются, цена у них очень хорошая. Я пару недель на самом деле даже, наверное, около месяца уже как смотрю за ними. И цена у них не падает вообще. То есть ребята, которые, у которых уже есть нода, либо есть монеты. У нас здесь будет постмайнинг и мастерноды соответственно, у которых есть монеты, они очень хорошо уже заработали, особенно владельцы мастерноды. Цена здесь, ну в принципе, если посмотреть на проект, в общем, то цена очень даже приемлемая на мастерноду. В районе 800 долларов она у нас. И Рой просто офигенный, у нас сколько, 20 дней, ну, 3 недели вы отбиваете ноду и дальше просто начинаете рубить бабло. И большой плюс то, что вы можете эти монеты, которые получаете, не обязательно их продавать, да, условно на бирже, даже с тем, что хороший ценник, вы можете даже условно 15 процентов. Попробовать, да, кто азартный, если так можно сказать. Можно попробовать поделать ставки. Если прокнет, то у вас получите просто в 2-3 раза больше. Мы сейчас в дальнейшем посмотрим вообще, что у нас за платформа. И сами здесь в этом. Условно бросить кости и поднять еще часть денег. Я думаю, будет каждому интересно. Опять же повторюсь, eSport ставки уже в этом месяце будет в онлайне это условно ну, ставке Лигов Регенд Бут-Т2, Годдер Страйк это сейчас очень популярно, кто этом разбирается сами понимаете, что угадай здесь вполне реальны, соответственно вполне можно заработать и если цена опять же будет идти вверх, как это сейчас на монету думаю для каждого это будет просто очень крутой один из лучших проектов, которые вообще я показывал наверное, в последнее время Но они показывают, что здесь у нас я не думаю, не стоит пересказывать это, что проект из себя вообще представляет что это за платформа. Понятно, что с технологией блокчейн позволяет воспользоваться э, преимуществами собственной криптовалюты. Да, вы криптовалюту можете использовать соответственно на сами ставки. Плюс пользоваться платформой самого проекта, играя прямо здесь, никуда не нужно заходить. Все очень удобно, все одним-двумя кликами. Не знаю. Я считаю, что это очень будет полезно и. Кто хочет заработать, как раз таки нужно вливаться именно сюда. Естественно, у нас есть кошельки под Windows, под Linux, под iOS. Можно каждый скачать. Так выглядит у нас сам кошелек, довольно таки неплохое оформление. И здесь у нас показывают, что это за монета, что это за криптовалюта. С открытым исходным кодом на быстрые транзакции с низкими сборами, то есть низкий налог будет очень но в принципе, что еще можно вам сказать? Они показывают, что индустрия сама растет просто колоссальными шагами, очень большими. И в принципе, это так и есть. Посмотрите на сравнение, сколько у нас денег в миллиардах именно в долларах исчисляется этот эквивалент как он вырос за четыре года, они это показывают наглядно вот такими столбцами, то есть представляете, да, Эта индустрия будет развиваться к двадцатому году, к двадцать первому, условно, это очень круто на самом деле. Так что, ну, в принципе, все сейчас, не знаю, я лично нет, но, в принципе, каждый, наверное, пробовал где-то либо играет, либо делает ставки онлайн, это… Но если вы как минимум разбираетесь в этом, это неплохой способ заработка. Для каждого это интересно. Я не говорю, что ставить нужно все деньги, но какую-то часть всегда можно, если Мы не такой прям азартный да, что сольете все в будущем, если что даже выиграли, то почему бы и нет. Тем более здесь все на блокчейне стоит. Видим дорожную карту, да, у нас. Они уже с мая развивают проект. Он очень круто успешно стартанул. Они не собирали, не было никакого пресейла. Оплатили Они оплатили все сами. как видите, разработчики на самом деле на достаточно хорошем уровне и проект как бы реально сработал. И сами видите, почитайте отзывы, все очень довольны. Я думаю, особенно довольны владельцы мастернот здесь не могу сказать что прям агитирую вас покупать монет, нет здесь агитирую покупать я считаю что лучше мастерноду ноду само она стоит реально вот ну, как бы доступных таких довольно таки денег вы можете скинуться как минимум на нее вдвоем например, по 400 долларов условно и за месяц полтора вы отобьете уже свои деньги дальше сами поймите что будете уже неплохо зарабатывать если удачно здесь где-то еще поиграть да Делать хорошие ставки, но условно. Вы ее отобьете просто за две недели. Они уже есть на мастер онлайн, Мы сейчас дальше все это посмотрим. Есть на спецификация монеты. Соответственно, имя Altbed, постмайнинг, мастернода, алгоритм Quark, всего 21 миллион монет, прямая до 1% 210 тысяч. Ну, здесь все понятно. блока 60 секунд. Посмотрите все это описание. Ну, в принципе. Все очень неплохо награды идут за блоки то есть распределение как идет по мастер как по постмайнингу здесь распределение вообще всего капитала идет на что они тратят ну в принципе все видите в таком графике данном они все показывают это у нас белая бумага можно в pdf файле скачать я думаю мне не стоит открывать сейчас в октябре 18 года не обновляли я не буду ее просто сейчас показывать там нет смысла это, это читать сейчас Каждый, кто э, захочет присоединиться к проекту, сможет ее прочитать. Это нужно сделать обязательно. У меня просто нет времени записывать видео по 30 минут. Да, и просто вам читать этот слух. мало кто это будет реально слушать. Я для вас открыл на самом деле уже вкладочку. Давайте посмотрим, что у нас вообще из себя представляет э, вообще то, что, что это за платформа, что во что здесь можно сыграть. Э, Смотрите, я уже, это демо-версия, да, у меня условно уже 92, 92 монеты, я их уже выиграл, я попробовал на каждое сыграть, на самом деле очень прикольно. Вот у нас идет условно ставка здесь 20 монет, давайте мы сделаем, видим шанс уже выигрыша, и он так растет, Ну, награда будет немного меньше, давайте попробуем, я к сожалению проиграл, давайте еще раз. Я выиграл. В принципе, свои деньги вернул, можно даже еще раз бросить. Ну, в принципе, по деньгам я также остаюсь. Давайте поставим немного больше, например, там 25. Проиграл, сразу же выиграл. Ну, видите, немножко ушел минус. Здесь мы внизу можем сейчас видеть, кто во что играет, выигрывает, плюс-минус. Ну, а на самом деле 50 на 50 везде идет. Мы можем посмотреть, кто сколько ставил соотношение выигрывать какие коэффициенты и так далее вторая у нас игра которую мы можем посмотреть мы можем пробить у нас пенальти здесь у нас здесь все очень просто бьете либо по центру да либо бьете левый правый угол у нас есть 70 монет давайте поставим 15 монет условных и попробуем ударить правый угол как он много дал можно еще раз ударить центр они просят зарегистрироваться, соответственно, также вы можете пополнить монету. Вот, мы видите, я уже выиграл и попал. У меня уже 80 монет. Давайте ударим еще раз в правый угол. Не знаю, как он угадывает. Можно еще ударить в правый угол. Да, что он? Да, здесь есть. И еще раз. Я уже в плюсе. Сами посмотрите, у меня уже 95. Я просто ничего не делал. Подарил 3 минуты. Даже если бы... Сейчас, секунда. Да, как он угадывает так? Ну сейчас мне точно уже не везет, он забрал просто все мои монеты, понятно, с пенальти мне не везет, это точно. Давайте еще пять монеток условно попробуем, есть. Я, да, 35, я сам стану с вами азартным человеком и сейчас просто все деньги проиграю, 32, но я не понимаю, как он угадывает на самом деле, это очень круто. 17, еще раз ударим сюда же, еще раз сюда же, и можно ударить по центру, я думаю, нет, по центру просто нереально попасть, не знаю, это настолько все странно, здесь немного говорю, ладно, остается 20 монет, нам не очень повезло, когда мы пробивали пенальти, Окей. давайте посмотрим дальше, здесь мы угадываем Орел Решка, какой стороны у нас пойдет монета, давайте поставим там, я не знаю, сколько у нас, у нас если столько есть, 30 монет, Там было 30. давайте 10 поставим и, например, у нас будет эта сторона, мы что бросим? вот, видите, я сразу выиграл, и, в принципе, уже неплохо, но здесь в данной в данной игре у нас не сильно большой коэффициент, давайте попробуем теперь эту монету, я еще раз выиграл, ну, в принципе, по 10 монет, 10, 10 выигрываешь. у нас только уже сто процентов, ну, в принципе, почему бы и нет. Я до этого пробовал, на самом деле, на ней лучше всего, на самом деле, играть я еще ни разу здесь не проиграл, вот реально, вот ни разу просто, давайте еще четвертый раз кинем, окей, я просто все выиграл, я почти на одной игре отбил почти все деньги, так что смотрите сами, здесь в принципе неплохо, здесь у нас идет рулетка, рулетку я думаю сейчас, не знаю, будем мы, мы здесь можем выбрать, а здесь нет почему я нет сюда мы не будем заходить понятно здесь нужна опять же регистрация чтобы нормально сыграть опять очень много юзеров сидит именно в демо версии проверяет как она работает ну в принципе все работает на самом деле очень корректно я здесь не буду играть не буду ничего делать никаких ставок потому что ну Видим сколько мы можем поставить отсюда, какой икон коэффициент и так далее. Здесь вообще 14. Почему так много? Не так понимаю, маленький какой-то шанс, но это понятно. Ладно, здесь у нас идет, я так понял, как автомат. Здесь также, давайте по 10 монет поставим и просто крутим. Здесь мы видим, что какие иксы у нас и что у нас выпадает. Давайте попробуем покрутить, что у нас впадает. К сожалению проиграл давайте еще но ну, не знаю здесь вообще что-то хотя бы может проклять хоть что-нибудь <laughs> я кстати он да есть даже что то выиграл смотрите у меня два кубика я так понял x6 ну не знаю я или 10 минимальный самый я так понимаю что от количества ставки зависит на самом деле очень много в принципе интересно так что сами смотрите Ну, платформа в принципе классно сделанная поиграть в игры думаю будет каждого интересного вот, смотрите сами вот. ну не знаю как по мне прикольная это первая игра однозначно побить пенальти мне больше всего понравилось ну, зайдите попробуйте хотя бы в демо версия а так в принципе ну состава нет можно как минимум хоть что-то заработать кому у кого есть сейчас время кого есть мастернода я бы какую-то часть попробовал бы и здесь поднять почему бы и нет ну ладно давайте закончим на этой платформе в принципе давайте перейдем к обзору мастерноды э -э, цена мастернода на данный момент вот, на сегодняшний день у нас 800 долларов это в принципе цена вполне адекватная рой у нас просто обалденный 23 дня полторы тысячи процентов так что советую каждому брать и по цене ну естественно начало всегда очень классное она ну, пампы маленькие очень есть. Я думаю, скоро будет очень, очень хороший. Людей заходит все больше. Для каждого это сами понимаете. Для нас, кто заходит на этот проект, потому что я тоже его для себя оставлю. У закладки, я думаю, здесь точно поучаствую. Хочу здесь заработать денег. Так что смотрите, мастер-нот уже 79. Ребят. Однозначно рекомендую, интересуйтесь, смотрите. Если есть вопросы, задавайте в комментарии, пишите администрации, все ссылки будут в описании. Все, всем спасибо за просмотр, давайте, до скорых встреч, всем пока.